В очередной раз проверим одну интересную штуку из интернета, которую нашел у своего, так сказать, коллеги. Ну и сегодня мы еще раз сделаем то же самое, что уже снимали на ту же очередную тему с фитингами и тому подобное. Ну и заранее желаю хорошего просмотра, так не забывайте подписываться на канал. Тройничочек чугунный, все это стоит копейки в леруа. загуглите, если сомневаетесь, поэтому давайте проверим. Ну и что, давайте попробуем, попробуем первую сделать. Это у нас то, что мы делали в прошлый раз, накручивали. Сегодня у нас будет запрессовка, я увидел товарища, как он так делал. Итак, нагреем. Давайте попробуем сначала вот это. Естественно, трубу мы будем э, втрамбовывать в тройничок, а вот заглушечку мы будем вот в такую вот муфточку трамбовывать И смотреть, что у нас получится. Ну, давайте нагреем. Я вот подложил такую вот небольшую импровизированную плитку. Греть буду с помощью обычной горелки. И сразу же запрессовываем муфту. И именно что запрессовываем, а не накручиваем. Вот так вот это выглядит. Даем остыть, остынет буквально там. Ну что, потихонечку попробуем выкрутить. Я довольно сильно втрамбовал. Получается, что шлицы, грубо говоря, самой головки зашли туда. Поэтому надо было чуть-чуть поменьше. Ну вот, смотрим. Если исключить вот этот косяк со шлицами то там прям вполне вполне идеальная резьба получается сейчас покажу ближе я думаю видно и все это вот так офигенно так все это офигенно закручивается естественно это можно использовать только на низком давлении, в доме, в квартирах нежелательно, на улице, либо в хозяйственных помещениях самое то. Естественно, сейчас набегут, блин, противники этой темы и философы, у которых все нужно делать паяльником Но, блин, мужики, это соединение разборное. Запомните. Паяльником только резать. Ну и сейчас попробуем сделать то же самое, но на другом кусочке. Трубы затрамбуем сюда. Нагреваем. И пробуем. Главное, что все это дело не завалить. Есть, там труба уже показалась, видно белую напайки изнутри. Также оставим остывать, ну и немножечко подостыл и разберем. Него вот только посмотрите на, на саму резьбу. Я думаю видно, да? все грани ровные и острые. Возможно, кстати, уменьшение внутреннего диаметра, но здесь не уменьшилось нормально. Наплыв этот как бы есть, да и фиг с ним. И вот вам разборное и очень крепкое соединение. Добавьте лен, и будет держать любое давление, кто бы вам ничего не рассказывал. Но при этом, при этом, самое главное его, самый главный его плюс, это то, что оно разборное, оказывайте хоть что угодно в комментариях что лучше не хуже но для хозяйственных нужд на улице либо там в хозяйственных помещениях вот очень удобно пусть не быстро но удобно особенно для каких-нибудь временных решений а мы сами с вами знаем что временное всегда самое постоянное поэтому пользуйтесь